так давайте выпьем за пехоту гордою владычицу полей, За ее нелегкую работу, За ее стальных мотоконей, за ее нелегкую работу, За ее стальных мотоканей. Но как всегда выпить не получается, Потому что БМП взревели по тревоге, Эх, опять вся водка по усам.